Ну, всем welcome, Это снова я. На этот раз я нахожусь около станции Гинза. Точнее, Хигаши Гинза. Вот это знаменитый э, рынок Цкиджи. Вот, вот с левой стороны. Да. Здесь очень много туристов. Очень много разных магазинчиков, сувениров. И много разных атрибутики японской также очень много рыбных магазинов. Здесь вот кофе продают. Ну, здесь, кстати, достаточно вкусный кофе. Ну, на развес, естественно. Цены, правда, какие-то конские прям. 200 грамм 860 йен. Ну, то есть, грубо говоря, за 200 грамм 440 рублей. Ну, то есть, это дофига. То есть, килограмм выйдет, это так, порядка 2200, да? рублей кило, кило кофе также здесь разные сухие вот грибы продают там разные шиитаки и там подобные вот здесь общем, сухой, сухая продукция вот такие грибы рыба какая-то сушеные мальки я не знаю не пробовал честно скажу водоросли ну кому что нравится в общем вот а здесь вот такая ситуация. В общем, видите, полиция стоит. Вчера вечером здесь был пожар на этом рынке, прям вот, вот там левее чуть-чуть. Тушили его, ну, часа три, наверное, если не больше. В общем, очень много народу было здесь. Сейчас это все огородили, вот так все сделали, как бы полиция тут отцепила со вчерашнего вечера и до сих пор до, до до текущего момента а вот кстати приехали, до этого не было здесь приехали департаменты всякие там пожарные МЧС даже вот кто-то снимает на камеру любительские камеры или не любительские, не знаю в общем и вот там вот, вот огораживают сейчас вот с синей пленкой там место. По сути, никто не пострадал, насколько я знаю, потому что это было вечером, народ все это видел, а как бы, ну, успели убежать оттуда просто. Но служб в Японии, бывает, ну, как бы с избытком всегда приезжают, то есть приезжают всегда очень... Вот видите, вот вроде как гражданская машина, да, вот с мигалками там стоят вот такие вот тоже всякие следователи и там подобное. В общем, типа вот... Горел один из магазинов, точнее, второй этаж, вот, вот над магазинами горело, над крышей. Люди начали тушить. Вот. Сами не справились, вызвали пожарных. И пожарные, когда приехали, они не успели все равно, как бы это все вовремя потушить. Там все равно дохрена все сгорело. Вот здесь вот телевидение приехало. И постоянно сейчас сюда будут есть, вот там вот еще стоят, вот с камерами. В Японии это нормально, как бы, любой событие, любой пожар, все сразу телевидение, причем достаточно много народу приезжает в съемочный групп разных Сейчас я покажу чуть-чуть сбоку там. сам процесс, как он выглядит, потому что отсюда плохо видно. Там обвалилась крыша, пострадали еще соседние кучу магазинов внутрь, и на данный момент это все дело закрыто. И туда как бы вообще не попасть, ничего не, не сделать. Не, ну, бизнес, то есть у людей остановился на данный момент. Ну а те, кто там виноват в пожаре, вот сейчас, наверное, будут выяснять, что, что случилось, кто виноват и как это все дело по. Оплачиваться будет. Либо это будет этим самым оплачиваться виновником, либо, ну, как бы, если все застраховано, то страховой компанией. Ну вот, видно, да? сверху там крыша она обваленная вниз и там все как бы сгорело она была высокая вот тоже как примерно эта рыба высотой то есть целый этаж целый этаж вниз ушел оператор подгоняет в общем ладно пойдем ну, вот так вот в общем в японии все это происходит также до сих пор вот там вертолет. Не знаю, видно, нет. Вот там вот он наверху. Со вчерашнего вечера он здесь постоянно курсирует и наблюдает сверху. Может новостной, а может пожарный МЧС. Так, такие дела. Сейчас попробуем пройтись вот внутрь рынка. Я немного покажу, что там да как. И вот и посмотреть как там вообще с этой стороны можно зайти туда или нет это место где сгорело ну еще немного расскажу то есть ну, рынок достаточно старый он построен уже был ну достаточно давно я точное время не помню но очень древний и в общем фишка в том что э, его давным давно хотят уже снести Давным-давно, то есть и, и уже отстроили новый рынок, вот, ну там рядом, вот он чуть-чуть-чуть вот там дальше находится за этим самыми складами. Но люди отсюда не хотят уезжать здесь, потому что вроде как старое место, оно как бы популярное, люди до сих Ой, пор сюда приезжают. А, ну вот-вот-вот, вот здесь вот-вот перегородили, вот видите, вон дома там. Здесь в доме, внутри, там, во втором этаже Видимо, склад какой-то Ну, потому что здесь обычно склады, как магазины, склады Над магазином Люди здесь не живут И все сгорело, прям сверху все Видно, да, выгорело полностью там Это, ну, как бы, квартира или что там вообще такое Помещение ну, Пожарники здесь стоят Ходят, вот Тут до сих пор в принципе пепла дофига набросано. Можно пройти чуть-чуть дальше. Там вот туда вот можно пройти. Там в основном продают здесь рыбу, овощей немного, разные сувениры и так далее. А вот здесь. Вот вот. Вот видно, да, вот горелое. Вот здесь все, что было здесь, в этой территории, все начало сгорать. Написано, типа, не фоткать, не есть. Это электро... электроэнергия. Вот. Там мент стоит, не дает снимать, как там все выгорело. Ну вот, а здесь вот продаются, значит, такие вот все разные. Бананы сушеные, еще что-то. так далее. Вот этим повезло людям, до них не дошло. Но все равно что-то вот, ну, закрыто там. Видно, да? Да, там все закрыто. Вот тоже, там внутри тоже рынок был, как бы, внутреннее помещение, но... Не, оно подгорело тоже. Спокойно, пожалуйста. Спокойно, Кинул Асона? Там всякие помещения. Просят не фоткать. Да кому не нужны, елки-палки. Что это вдруг не фоткать? А это кладбище вот это вот с этой стороны. за этим забором бетонным там кладбище у них. Такая, вот такие вот дела. Поэтому как бы э, пожары. А я думал, то просто немного сверху сгорел дома Оказывается, там все, вот этот квартал, как бы вот этот вот куб, да, грубо говоря, практически весь выгорел, осталось вот только с краю чуть-чуть, с краев. Там внутри было много разных этих суши магазинов и так далее. Там э, как они называются? Кайтен суши или просто суши, Кайсен, а, это Дон, это, то есть такой типа как Донбури, а, значит рис а сверху рыба, ну, сырая, то есть, ну, вкусная штука. Очень много магазинов, достаточно хорошее оформление было, там красивое из дерева все, потому что суши обычно сочетается с деревом, вот, видите вот, вот практически все э, магазины имеет дерево то есть также внутри там деревянные стойки там деревянные стулья все это как бы такое оформлено в таком старинном стиле они очень любят вот такой старый старый стиль но вот так в принципе происходит в японии э, расследование после пожара ну а с вами был Дэн с прямой, с прямой связью с со станции гинза или хигаши гинза с цукиджи рынка вот если у вас остались какие-то вопросы обязательно задавайте комментарии ну а если вам понравилось видео подписывайтесь, ставьте лайк а мы сегодня увидимся в следующих видео до связи